Всем привет, с вами я, Девять, и сегодня у нас видео будет про победителей акции Кока-Кола. Да, я знаю, уже повторялось, но многие говорят, что давай вторую часть тоже. А вторая часть, это уже, то есть, определили и это. И я заснял, пошел и заснял. Так что приятного просмотра. Акция проходит на территории Кыргызской Республики. В ней могут участвовать все граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 лет. Вся информация есть на этикетках. можно пройти на официальный сайт. Либо же позвонить по телефону 0 312 90 0506. Я думаю, уже все успели запомнить эти номера. Чины компанию Ну что ж, давайте хорошие и тепло встретим представителя нашей компании, директор отдела маркетинга компании Coca-Cola Кыргызстан. Госпожа Альканович. Какое настроение? Все, кто находится сейчас на первом, на втором, третьем этаже, хотели бы попросить спуститься, потому что вас ждут, приезжая нашего ведущего, скажу о том, что вас ждут очень хорошие конкурсы и будут призы. Поэтому спускайте. Говорю о том, что это уже третья, так скажем, финальная церемония вручения, таких вручений у нас уже было два, как было уже сказано, да, одно обучение, то другое в шеф. И а, такого рода акции, как вы все знаете, мы проводим не первый год, то есть до этого мы разыгрывали машины на разных да. В этом году мы решили разыгрывать а, миллион сон, и причина в этом а, не исключаемая. То есть Причина кроется в самом названии акции собери мечту». То есть мечта она у каждого своя, да? кто-то хочет купить машину, кто-то хочет купить квартиру, кто-то хочет отправиться на крутосветное путешествие, так скажем, да? то есть в какую-нибудь страну. И выиграв этот миллион, мы уверены в том, что а, он сможет осуществить самую заветную свою мечту, именно ту, которая есть у него. Все условия акции в мире уже озвучены наши ведущие. А, хочу со своей стороны сказать о том, что это все реально, ребята, это очень все реально, как бы там ни говорили, да, что раздают свои и так далее, но сегодня мы очень убедитесь в том, что есть на самом деле реальные люди, которые собрали крышки, и у каждого из вас есть этот шанс, потому что на данный момент вы являетесь победителем абсолютно с разных регионов нашей страны, есть руки, есть советные. Есть и скалация, есть и все. Пожалуйста, принесите мне вопросы для викторины. Потому что я хочу проверить, насколько внимательно слушали нас все, кто находится на этаже М1. Но ну, с верхних этажей вы тоже можете выкрикивать, помогать нам. Разыгрываются большие подарки. Чоколик 1-ой в У меня есть 10 вопросов. <говор> Из них 5 сложные, 5 легкие. Продукция ⁇ У нас 5 вопросов сложных, 5 легких. Соответственно, призы тоже такие же, какие вопросы. Итак, самый первый вопрос, нужно ответить на него. В какие сроки проходит акция компании Coca-Cola ⁇ собери мечту ⁇ и вот здесь вот ответила, ответили, но почему-то у меня пропал звук. Почему я это не знаю? Почему-то у меня. Я ничего со звуком не делал, но оно сама пропало. И по сути монтажам я вижу на на многим видео пропало, нет звука, короче. Короче, я буду с вами общаться еще недолго, кажется. Так что, давайте. Похлопаем Умару, не А следующий человек, мне кажется, вы его многие знаете, я его специально пригласил на сцену. Вас зовут? Нурсултан. Нурсултан, как вас зовут? Курсунален. Молодец. Я прошу... Вас сейчас сыграть в команде, я не хотел ни вас обидеть и ни вас, поэтому поближе встаньте друг Назовите быстро-быстро, каждый по очереди всю семью бренда компании Coca-Cola Поехали! Ума! Coca-Cola Sprite Fanta Fanta Pon Так, подождите, есть, дальше Schweppes Schweppes, есть есть, отлично, почему никто не хлопает, давайте попробуем. Сделаем дальше. Ну, да, вы подглядываете, да? Дальше. Кока-кола zero? Не, ну понятно, вы сказали, Кока-кола. Вот, например, и... тут пропал, пропал звук. Почему? Я это до сих пор не знаю. Я в монтаже проверил, вроде бы звук есть. Есть звук. Но почему-то его нету в самом видео. Почему, я не знаю. участниками сегодняшней нашей э, очень волнительной церемонии. Э, совсем скоро обладатели больших призов окажутся на этой сцене. Ну а у нас очень много подарков. Мы сейчас это все разыграем. А еще, пожалуйста, это, этот стенд, эти холодильники, холодильные камеры находятся по левую сторону от меня. Обратите, пожалуйста, свой взор. Это все мы сегодня разыграем. Только у меня есть одна просьба, чтобы сегодня попала продукция почти всем, да? чтобы равномерно распределить. Я думаю, все, кто получил, дадут возможность тем, у кого еще не было такой возможности. Ну и самый заключительный конкурс. Быстро сыграем. Ребусы появляются на экране ваша задача назвать что это за блюдо конкурс называется угадай меню итак я буду смотреть в зал как называется это блюдо тут тоже звука нету но я бы хотел бы сказать это я не, не я отключал вас у самого видео. Пока звука нет, вы можете откатать, что за эти вообще блюда. Вообще что это? И вот так вот мы играли. Вот. Ответ вы можете сейчас на экране смотреть. И вот. Сегодня будет выступление больших, огромных звезд эстрады Кыргызской республики, поэтому оставайтесь с нами. Игорь бизнес-продукционал, Амбул Саузар, Шулей Дам Таты, Всем хорошего настроения. Напоминаю, что сегодня мы э, говорим спасибо всем участникам, награждаем те, кто победил в летней промоакции от компании Coca-Cola, моя, ну, а не буду многословным, приглашу следующую звездочку. И вот тут я уже сам отключил звук, потому что авторские права, а их нарушать нельзя на YouTube. Из-за этого... Полное видео я сейчас на инстаграм выложу. Вы можете на мой инстаграм подписываться и там посмотреть это видео. Я думаю, самое время приступить к тому, для чего мы сегодня все здесь, собственно, и собрались. бары Ачур Ахмат, Мири Искирты. Я напоминаю, что наша акция продолжается. Уже было сказано, что есть еще подарки, которые не забрали, поэтому приобретайте продукцию. Она идет в, след... в следующий... В следующих размерах литр, полтора литра. Вся продукция компании Coca-Cola с зеленой крышкой. Это, это знак к тому, что это э, большая возможность у вас принять участие в нашей акции. Хатшинзар, Белик Траги Балузар, Лами Менуш, Лазим Дюйд Куршучин, Сахнам Кайрадан, Coca-Cola, компания Сан-Дюйг-Лючак, Райн Дептрам, Даржил Салавацпэ, Манай Исчаршвэп. Супер. Сергей Чау Рахмат, Раушатим, акцией, в которой Анчи Джент, Кристан Джак Шаман Казакту, Джамат, все еще в ДВТ, Чурьерма Чаладам, Компании Coca-Cola побольше творчества, чтобы э, в следующих годах было еще больше акций, победителей было много-много. Давайте похлопаем. Голча удачусь. Первое, что мы хотели бы сделать, это передать сертификаты тем, кто стал обладателем смартфонов. Бережь, льдем, боб, сахнаусден, бортусуна, куслин, а! Андрей, наверное, еще не совсем понял, что происходит. Улыбаемся. Давайте мы попросим наших фотографов запечатлеть вас на наших цифровых носителях. Андрей, я вас поздравляю. И знаете, я хочу вам задать несколько вопросов. Перечитаем Андрея Гиперболча Аполча. Скажите, пожалуйста, вы где купили эту полу, которая вас привела сюда на сцену в качестве победителя? Можно вкратце, да? орловка в Орловке заходите в магазин и говорите, что-то у меня давно не было нового телефона. Куплю кову. Кока, кока Почти, это был спрайт. Вы купили спрайт. Отлично. Открываете, и что дальше? И смотрю на крышку, и нахожу букву Е. Это та буква, которая не было, да? которая была в дефиците. Ваши чувства, эмоции на тот момент? Я не поверил сначала, потому что это все кажется нереальным, но это все реально. Так что. Вы тоже верите. Правильно, мечту надо верить и в Давайте похлопаем, получал арбуза. Андрей, не уходите, пожалуйста, я приглашаю вас занять место на нашей сцене в той части, потому что мы потом всех-всех-всех хотим запечатлеть, а я зачитываю облад... имя обладателя еще одного телефона. Романов Ислам! Субтитры вот DimaTorzok Чинчирек Токтайм, что вы сейчас испытываете, вот прямо сейчас? Восторг. Восторг, а я думаю, вы скажете, мне жарко. Ну это да. да я мне тоже от вас жарко, но оказывается очень такой интересный гость Скажите, пожалуйста, а вы что приобрели? Кока-кола Кока-кола где, при каких обстоятельствах? Расскажите, просто интересно. Я никогда не выигрывал, и хотелось бы узнать. Просто на работе вышел на обед, и после обеда делал И больше на работу не возвращался на поиск. Если бы, да? Ислам, я вас поздравляю, футболзон. Я приглашаю вас к Андрею. Пожмите в из бар. У нас есть еще один телефон, смартфон. Но, к сожалению, победитель сообщил, что немножечко не успевает. По каким-то обстоятельствам он не может приехать. Но мы, как раз организация, взявшая на себя э, все, все, все, э, от начала организации до передачи призов, обязуемся по почте либо другими путями передать обладателю этот телефон. Вся информация будет на наших сайте Давайте похлопаем, получаем Спасибо. Так, и Сабек, бизнес без и Ну что ж, э, мы... Продвигаемся далее. Я вижу, что сюда выносят нам уже телевизоры. Давайте похлопаем. Телевизоры Smart TV, 43 дюйма. Один из больших экранов, который я когда-либо видел. Итак, мы хотели бы пригласить следующего гостя. Это Каримов Даниар. Меда, Сергей, там им не было что рис, какие обстоятельства, что как, почему. Что как, почему. Ну, расскажите, как вы стали обладателем телевизора. Все бутылки у меня в машине были, я даже не понял, откуда я их купил. Понятно. Радчаши, Чанага, Бар, <говор> на меня доносятся... Информация, слышишь, что э, раздает продукцию. Оставайтесь с нами, у нас очень много призов. А еще, э, Нукеев Исабек, оказывается, прибыл на церемонию вручения приза. Поэтому давайте возьмем телефон и отдадим И э, Исабек Кельм Халтер. А, где, когда купили, что, какая крышка? А, буква Е, в полочке джали. Джали? А, Хорошо. А кто? Вы сами увидели, что у вас есть или кто-то подсказал? Нет, мама увидела. Мама увидела. Скажите большое-огромное спасибо маме за то, что она родила такого удачного сына. <говорит> а, а теперь самое главное. вы сегодня неоднократно говорили, что мы разыграли еще два комплекта миллион сомов. И так получилось, что э, многие наши участники, они в данное время, кто на Исакуле, кто еще где-то, ведь сейчас сезон отпусков, э, смогли приехать не все, но мы с ней связались, и мы сейчас хотели бы попросить наших э, операторов вывести нашу победительницу на экран. Давайте похлопаем, вот Дурсунова Аида, еще один миллионер Кыргызстана! Скажите, пожалуйста, вы нас слышите? Саламат, человек, слышу очень даже хорошо. Мы вас поздравляем. А, Аида, мы знаем, что вы сейчас на отдыхе, мы не будем вас долго задерживать. Коротко расскажите, где вы открыли нашу продукцию, компании Кока-Кола, какие были у вас чувства, и что вы хотели бы сказать всем, кто сегодня собрался в торгово-развлекательном центре Бишкек-Парк? Я очень-очень... Благодарна такой акции, спасибо вам огромное. Я вообще не верю до сих пор в это чудо, потому что мы никогда не думали, что такое возможно. Теперь все мои близкие знают, что это возможно. Кока-колу мы пьем регулярно, это наш самый любимый напиток. И на все праздники, везде-везде, каждый день. И в один прекрасный день просто у моего мужа было не сварение жутко, и Кока-кола этот спрайт у нас всегда как под рукой для сварения пищеварения. Давайте похлопаем. А Аида, и спасибо. Аида, мы вас э, поздравляем. Аида, мы узнали, что, оказывается, в вашей семье это не просто прохладительный напиток, а еще и лекарства, да? От всех невзгод, от плохого да, настроения. Я... Скажите, пожалуйста, а когда это произошло? Примерно помните этот день, когда вы открыли крышечку и заглянули вовнутрь? День, да, то я точно не помню. Я в июле... Нет. Да, вы Нет. Где-то в июле, в начале июля, в конце июня, в конце июня я нашла, я позвонила в компанию, мне сказали, что перезвонят, через три дня перезвонили, сказали, проходите. Я пришла и мне сказали, вы победили. Я в шоке была. Спасибо большое. А Ида, спасибо спасибо. Что вы можете сказать всем, вот, кто играет? И бывает же такое, что не победили. Как, какие слова вы хотели бы им сказать? Всем я хочу сказать, не отчаивайтесь, верьте, верьте в чудо. Потому что я тоже не знала, я не думала, что это возможно. Это очень-очень приятно. Я понимаю, кто не выиграл, это очень больно, очень обидно. Но правда, это, наверное, действительно вот... Победи, выиграй, найди свою мечту. Мы очень давно с мужем мечтаем купить свою собственную квартиру, и нам действительно именно такой суммы почти не доставало, вот не хватало. Поэтому, когда мы ее, вот когда мы нашли этот приз, когда это получилось э, по-настоящему, мы, короче, решили теперь, э, сейчас я в отпуске, мы приедем и купим квартиру. Я всем желаю. Всем жителям Кыргызстана, всем верьте правду, это настоящее чудо, это Кока-Кула компания, она дарит, она дарит возможность такую огромную всем людям, действительно, кто в этом нуждается, кто в этом верит. Спасибо вам огромное. Вам Я... Спасибо. Давайте все вместе Извалились поплопаем, довольно, нашей да? Аиде, Турсунова Аида, еще один миллионер Кыргызской республики. Аида, поскорее приезжайте к нам, мы ждем вас в республике Чарахман. А еще у нас есть победитель, он не смог нам приехать. Везде Гильбега Лагандавир, миллионер из бар, а у Мурзавы Зайцев Константин. Здравствуйте, в Кыргызстане, джакшу джаку, джакшу джаку, джакшу джаку, джакшу или Пойдемте все к центру. И вот видите, всем миллионерам мы, точнее, вся дружная команда, команда семья, компания Кока-Кола поздравляет ей. Вот видели, даже если вы в другом городе, так что... Же... Даже если у вас есть интернет, то не переживайте, они все сделают для вас, оказывается. Вот как мы увидели сейчас, они в прямом эфире все сделали. И также была вот такая вот, вот такой вот дождь из этого, из лепестков чего-то. Вот такой вот, ну вот такой вот, типа это было. Ну вы сами понимаете. Давайте. И вот так вот определили победителей и вручили им свои призы. Так что пейте и звоните, и у вас все будет хорошо.